привет всем наш канал существует уже почти год вот буквально через месяц у нас будет круглая дата целый год мы в сети целый год мы делаем этот проект и по этому случаю мы хотим сделать особенное видео и в этом видео в особенном видео мы собираемся ответить на ваши вопросы все вопросы которые у вас накопились по любому поводу по поводу религии, по поводу Японии, по поводу нашей жизни в Японии, по поводу того, как мы делаем этот канал. Если мы можем ответить на этот вопрос, обещаем, что мы на него, по крайней мере, постараемся ответить. Так что, что требуется от вас? От вас требуется, чтобы вы в комментариях, здесь, на фейсбуке, где угодно, где мы выложим это видео, написали ваши вопросы. Пожалуйста, все, что вас интересует. И мы на них ответим в этом большом сборном видео, которое выйдет, наверное, где-нибудь в сентябре. Надеемся, если ничего не случится, потому что у нас в последнее время все время что-то случается. Ну, вы такова жизнь. Ну что ж, мы на вас очень-очень рассчитываем. Если будут вопросы, будет видео. Не будет вопросов, видео все равно будет, что-нибудь запишем. Короче, давайте, оставляйте комментарии, будем очень-очень рады. Пока-пока!